На ремонте вот такая люстра. Ну, не знаю, 10-20-30 сантиметров 80 в диаметре. С стандартной поломкой включаем. Не работает. Но не работает. Смотрите, в данной ситуации ровно половина. Две больших, две маленьких работают, и две больших, две маленьких не работают Какая уже здесь причина? работают ли они все вместе или или здесь два канала должна работать половина и половина честно говоря не знаю ну вот при включении работает эта часть а это не работает сейчас подпишем какая будем смотреть может быть переключать каналы попробуем посмотрим куда идут эти каналы и попробуем выходы с этой части вот из драйвера переключить на эту часть если они загорятся значит драйвер не работает если не загорятся значит там проблема в и туда совсем тогда и лезть не будем. тогда проблема в светодиодах. почему половина не могу сказать. но сейчас будем разбираться. Итак, смотрите какая тут ситуация. тут вот половина с плюсиками. эта, эта часть работает. с минусиками эта часть не работает. и тут вот на этих всех минусиках отдельные два входа. для два входа. и к ним два выхода. попробовал. Значит, вот эта часть работает. Включаю. С вот этими двумя выходами работает. Поменял. А там не перепутаешь. Папа-мама, папа-мама. Они чередуются. Ну, короче, попутать нельзя. И этот выход сюда подходит. И этот выход сюда подходит. И этот выход зажигает эту сторону. И этот выход тоже зажигает эту сторону. А эту сторону не этот, не этот выход не зажигает. То есть проблема именно здесь. А, причем а, очень странно, что проблема сразу в двух. А, тут два выхода, а значит, скорее всего, вот этот выход, допустим, идет на. А, вот, как бы, очень странно. Возможно, получается это и это на один выход, а это и это на другой выход. Ну, скорее всего. Ну, потому что здесь два выхода, два входа. И вот он как-то из одного переходит в другой. Ну, суть в том, что очень странно, что именно на одной стороне почему-то все сгорело. Где нужно разбирать ленты смотреть где перегорели ленты тут скорее всего на этой стороне где-то разбираем ленты и смотрим какие светодиоды на лентах вышли из строя ну вот наверное такая ситуация поэтому будем снимать корпусные детали для того чтобы добраться до самих светодиодных лент на этом сам Драйвер светодиодный работает. Оба канала. Ну а будем разбираться, в чем вопрос. Ну что же, алгоритм поиска, в общем-то, не сложный. Значит, вот разъемчик, который заходит, это плюсы. Значит, белый и черный это два минуса, а синий и коричневый это два плюса. Они заходят оба два, в один край всей ленты. Они все по раз, два, три, четыре, пять по пять последовательно параллельно включены. Пять параллельно. И все остальные значит, заходят сюда, потом заходит в эту первую потом во вторую во вторую вот эту потом после этой заходит вот в эту ленту следующую вот эту потом после этой ленты в эту большую потом в маленькую и потом выходит значит плюсы заходят вот сюда а минусы на обратную сторону этой ленты причем они идут почему два плюса Здесь они идут поочередно плюс для желтых светодиодов через один и плюс для ну светло-желтых или не знаю ну, светло-желтый темно-желтый назовем так плюс для светло-желтых плюс для темно-желтых они по, поочередно а, идут тут змейкой и вот э, нужно просто искать какие горят какие э, какие целые какие не целые а, как это сделать ну вот я пять штук уже э, темно-желтых э, э, выкусил я просто выкусываю беру вот такие кусочки вот такие и пластик просто клац, выкуцаю, И теперь остается металл. И вот этот металл уже потом выпаивается легко. Они не горят. Их было сразу видно. На всех их пяти посередине были такие черные точки характерные. Не показала вам, но следующее покажу. Но проверяются они просто. Сейчас покажу, смотрите. Тут вот такая секция от контакта до контакта здесь 5 темно-желтых 5 светло-желтых берем и проверяем на прозвонку ставим мультиметр и проверяем если в эту сторону не звонится значит наоборот проверяем опа все пять горят а темно-желтые не горят потом переходим сюда опа так сейчас надо попасть как-то так чтобы на контакт опа. Ага, сейчас. светло-желтые горят раз темно-желтые горят параллельно по 5 сразу и так пошли пошли пошли пошли по всему но я их сразу заметил это темно-желтые из-за них не горел потому что все пять были с темными точечками потом это переходит в следующую в следующий нужно все проверить что я сейчас сделаю? Я сейчас снова их подключу. Вот здесь один замк. И если э, темно-желтые э, загорятся, значит это единственное параллельное место, которое разорвалось. И, и из-за этого не горит вселента. В принципе, можно так и оставить. Не знаю, как я поступлю. Скорее всего, я выкушу эту... Э, Часть вообще и сделаю эту ленту чуть короче получается вот но ну, она условно там да, 6 сантиметров получается начнет гореть немножко ленту так сдвину чтобы она видите получается раньше загоралась вот отсюда а теперь будет загораться на 3 сантиметра в одну сторону меньше и на 3 сантиметра в другую сторону и это ничего страшного на светоди... не увеличить ток на светодиодную ленту ток специально ограничен определенным количеством Там 100 миллиампер 100 миллиампер Все. он дает 100 миллиампер а, а светодиодом именно это важно им важно не напряжение а сила тока сколько через них протекает и драйвер он на... потому и называется драйвер а не блок питания он заточен под светодиоды именно под поддержание миллиамперов, а не вольт. Вольт может быть даже много. Вот такая ситуация. Теперь, Значит, вот эта часть снимается легко. Вот эта большая, она на защелках там просто отодвигаете снизу защелки. Сейчас покажу. Вот на таких защелочках просто выдвигаем одну сторону. И вот, по вот этой по длинной стороне одну сторону проваливаем вниз и вытаскиваем а уже вот это откручивается на винтах вот столько столько винтов надо открутить причем два из них вот эти два они находятся прямо вот здесь нужно какую-то короткую отвертку искать ну короче это неудобно но суть в чем что возможно это единственный пробел и э, можно искать просто просматривая э, вот черная точка. но все равно их надо вскрыть это очень неудобно их же 600 миллион э, ну вот я э, одну э, партию нашел после а сейчас с припоем запоем одну то есть замкну эту дорожку. И по идее, если вот больше нету вот такой. Они выгорают только секциями. Если один выгорел, то через остальные проходит ток не проходит, только если вся секция выгорела. Пять штук. Вот они, пять штук выгорели. Я замкну сейчас и посмотрю, как. Если загорится значит я уже темно-желтые не ищу на светло-желтые что надо все равно искать на этой стороне я все прозвонил по, 5, ну, вот так, по секции по 5 остальные все темно-желтые и светло-желтые все в порядке все горит перехожу на следующую потом разбираю следующую потом следующую. ну короче вот такая нелегкая задача ну что же мне буквально сразу повезло. наверное повезло, не знаю как остальные. но вот э, после вот этой которую я проверял э, сначала идет вот сюда на вот эту маленькую рамку. здесь не э, желтая не светло-желтая темно-желтая, а кра красная и синяя. И вот если пройти, то уже здесь я нашел неработающую красную сторону. Значит, опять-таки просматриваем. Так, это нет. Вот. Видно? Да? А. Значит, это красная. Это синяя. А дальше. по 5 Опять вот следующие красные работают. Синие работают. Потом, а с этой стороны... Так, ага. меняем местами. Я перевернул. Плюс с этой стороны. Синя работает а, и красная работает а, простите все-таки я поломку не нашел. Не с той стороны просто не повезло угу. Нет, тут все работает это я а, был невнимательный ну что тут на последний получается открыл эту эту эту и на последнее оказалось смотрите если ты смотреть на э, те которые вот красненькие видите у них посередине черные точечки это те которые точно не, не будут гореть их тоже выкусить и что теперь с ними делать? Не будет вот этого эффекта глубокого колодца. А найти такого цвета будет непросто. Он такой прямо красный. Будем смотреть, что можно сделать. Ну, получается, что я тоже их пять выколдую, соединяю и проверяю, будет ли гореть вся лента, а потом если все горит тогда уже буду принимать какое-то решение. с этим сложно. это же такое полупрозр... полупрозрачное стекло видите, и оно дает эффект бесконечного колодца. если с одной стороны не будет гореть то будет вот такая незадача будем смотреть что можно сделать ну что же покажу сейчас как я поступил я уже показал что я пять штук выкусил можно было не выкусывать но один нужно перемкнуть вот я взял просто перемычку поставил так я выкусываю для того чтобы выпаивать выпаял залудил контакты и перемычку поставил собственно и все и теперь а, здесь и то же самое сделал на этой стороне где-то здесь вот поставил перемычку ну, и теперь все работает включаю и она вся горит вот такая ситуация конечно здесь смотрите а, синяя я не знаю видно вам или нет. тут э, через полупрозрачное стекло синий, красный синий красный синий здесь но тут вам не видно что это красный синий ну, наверное. А, ну но а там где я выпаял здесь видите у меня только синие горят а красные не горят потому что они опять будет это заметно или не будет может быть не так заметно но так или иначе вся горит Ремонт несложный. Повторяйте. Увидимся на канале.